Так, народ, всем привет! Сейчас э, нахожусь на рынке «Зеленый угол». Хочу снять небольшой ролик, буквально минут на 10, показать вам, что происходит с ценами на автомобили, Потому что ценник, он постоянно скачет. Э, я попытаюсь снимать видео почаще, потому что, так, говорю, цена то вверх, то вниз. Вот. Что-то даже сейчас не выставляется на дром. да. Короче говоря, чтобы вы всегда были в курсе. Вообще, какая что происходит у нас на авторынке зеленый он работает в штатном режиме выходных у него нет я тоже работаю, поэтому можете смело ко мне обращаться я походил, поговорил с продавцами не со всеми, конечно, но тем не менее продавцы сейчас машины не покупают но у продавцов есть купленные машины которые уже стоят в Японии и они, они сюда их везут, сейчас пришло Два парохода, автомобили будут таможиться. Но, естественно, автомобили будут таможиться уже по новым ценам. Цена будет космос. Ценник взлетел капитально на автомобиле. Просто жесть, просто шок цена. Сейчас ВИЦы стоят по миллиону сто. Инсайты стоят 850, пятьдесят и выше. Блин, харьки переднеприводные стоят чуть ли не по 3 миллиона. Но, тем не менее... Машины покупают Выгребли много машин Рынок, стоянки стоят полупустые Пока, пока машины есть Кейкары, эндвагоны По 700 тысяч 700 тысяч рублей Объем двигателя 0,7 литров Но, как говорится Японское качество да, В рекламе не нуждается поэтому, поэтому Автомобили берут Далее, значит, нас блокируют блокируют инстаграм, за инстаграмом следом, возможно, заблокируют ватсап, вот, поэтому надо изучать новые соцсети, скажем так, допустим, вконтакте, хорошо забытые старые, да, тот же самый телеграм, поэтому ссылочки будут под этим видео, обязательно заходим, подписываемся, вот, ну и надо как-то а, по-новому вести, да, то есть там будет такое разнообразие, там будет и личная жизнь, и вообще, в принципе, в принципе, будет все-все-все. Я уже везде зарегистрировался, я уже везде есть. Правда, особого понимания еще нет. То есть мы все привыкли. Ютуб, да? Ну, вот, по крайней мере, моя аудитория там. YouTube и Instagram. И то не все. У кого-то там Инстаграм еще не развит. Вот. Но очень большая аудитория именно ВКонтакте по России, да? Ну и Телеграм. Поэтому обязательно заходим. Заходим, подписываемся. Вот. Короче говоря, учимся вести Сейчас идем Смотрим, что сколько стоит Сейчас закончил Поиск Приуса Приезжал постоянный подписчик С Благовещенска Так вот, Приус По-моему, 17-й год 51-й кузов Пробег сотка сотка. Ребят, 1 миллион 700 тысяч рублей Согласитесь, это жесть да? Вот мы обошли с ним весь рынок весь рынок обошли один единственный автомобиль нормально попался И то он не идеальный у него там пару вмятинок на двери но бог с ним это все уйдет локально и пару вопросов по салону но в принципе в принципе это все решаемо да поэтому я не знаю что будет дальше я не знаю что будет дальше я знаю одно то что будете писать комментарии я уже, по-моему, говорил, да, в виде ваш правый руль нафиг никому не нужен. Я еще раз вам хочу напомнить. Посмотрите, как задрался ценник на левый руль, на российский, на отечественный наш автопром, да. А потом уже, ну, скажем так, можно предъявлять претензии к правому рулю. Продавцы здесь абсолютно ни при чем. Потому что, опять же, многие думают, что продавец здесь зарабатывает там, миллионы на этих автомобилях. Ничего подобного. Просто можно, ну, знаете, кто, скажем так, варится в этой каше, да, кто в теме, те прекрасно понимают, как там может с автомобилем, по каким курсам, где доллары, где иены, где евро и так далее. То есть, в принципе, можно, можно это все дело прощеть. Ладно, не забываем подписаться на ВК и телеграм. Пойдем посмотрим цены. Итак, цены меняются каждый день. Каждый день, давайте посмотрим. Toyota Vis, рестайлинг, объем двигателя 1.8. 1 миллион 365 тысяч рублей Он на литье, летняя резина Есть бесключевой доступ Белый перламутровый цвет. Это полноценный минивен. Рядом стоит Toyota Isis Начинка Та же самая комплектация Платана Литье, нештатная летняя резина Платана Она идет в обвесе То есть смотрится намного круче, шикарнее 2011 год 4 воды автомобиль стоимость 1 миллион 325 тысяч рублей рядом гибрид от Honda 10 год, Honda Inside. это не полноценный гибрид помогайка можно так назвать Десятый год. Стоимость автомобиля 850 тысяч рублей. Он 3,5 балла. Пробег 105 тысяч на автомобиле. Я его проверял. Рядом стоит Toyota Aractis. 4 ВД, полный привод. год объем двигателя полтора литра стоимость этого автомобиля девятьсот пятьдесят тысяч это уже mazda demio 16 год полтора литра дизель 105 лошадей автомат 857 тысяч машину открывать сегодня не будем Смотрим, как меняется у нас цена рядом toyota corolla филдер сейчас ходили искали приуса а, взяли 51 пробег 126 тысяч три с половиной балла друзья 17 за 17 взяли филдер стоит 1 миллион 137 тысяч это уже honda fit гибрид рестайлинг 1 миллион сто пятьдесят семь тысяч рублей Fit, это уже идет, это полноценный гибрид, то есть автомобиль ездит на батарее E-Power, комплектация Медалист, это очень хорошая комплектация сзади сонары, такой красивый цвет, коричневый на нештатном лете он бесключевой доступ, есть у нас повторители 5 камер, ну цена, цена, конечно 1 миллион 237 тысяч рублей Кейкар, Honda N-Wagon 700 тысяч, 2014 год 700 тысяч рублей Suzuki Alto 17 год 550 тысяч, пробег по Японии 16 тысяч километров друзья, я недавно ВИЦА смотрел миллион 120 тысяч Руми ценника здесь нет у нас следующий автомобиль это honda Эндбокс 2014 год, 4 воды 637 тысяч 565 тысяч еще один эндбокс 635 тысяч машины поубавились поубавились машин еще один эндбокс turbo 13 год цена не указана на нем это раз так uh, mazda flyer да я называл цена 565 тысяч раз девятый год по моему он уже в видео попадал 1 миллион сорок пять тысяч. РВР. Так, цена не указана. Это у нас, что это у нас? Дейс новый, пробег 3400 километров. Есть все, 910 тысяч рублей. Люди на рынке есть, есть приходится выбирать, ребят, из того, что осталось. Дейса, по-моему, я тоже показывал этого. Филдер G-комплектация 4WD. Я думаю, наверное, даже будешь представить, сколько он будет стоить. Видишь, цена не указана. Не указана. Хаслер без цены. Хаслер Турбо 4ВД красный цвет 725 тысяч. Unbox, Move. Кейкаров пока хватает. Напоминаю, каждый автомобиль нужно проверять. И, друзья, поймите, да, вот. Значит, инбок 19 год 875 тысяч рублей. Мув а, без цены. Инваген 14 год 698 тысяч. Вот то, что я хожу сейчас, прошел, показал вам там. ИСИС, ВИШ, ДСА, Инваген, да неважно, какой автомобиль я вам показал, я их не проверял. То есть я вот подошел и вижу то, что указана цена. Там 11 год 528 тысяч. Кстати, вот этот ну по-моему, неплохой. Я могу, конечно, ошибаться, но вроде я его проверял. Еще 4 ВД. То есть, любой автомобиль, любой автомобиль, нужно проверять. Конечно же, меньше автомобилей. Форик вот этот, по-моему, он стоил чуть-чуть подешевле, если я не ошибаюсь, но лучше, на данный момент он стоит 3,5 миллиона то есть цена прыгает то вверх, то вниз прыгает она конечно постоянно, ВИЦ 933 тысячи, 17 год 4 года. На надолго растягивать не будем постараюсь почаще делать вот такие вот небольшие а, видео с ценами Поэтому не забываем подписаться на телеграм-канал, не забываем подписаться на ВК, ВКонтакте. Неизвестно, что будет дальше с нашими соцсетями.